Доброе утро, друзья! И та из Луас канала не видео. И тут не молча, к чекотлетливая ращканы. да, одно их а на я А чим он джучим я А на это я сам И алимон И на что тишко не крутисько, а наиклыеш кулалкся, а наиклыеш бер лунзе и маки маки монцы яратисько на дниешко на любде мокет клюешь не вераишь киса, до ремонбер на мапашко дючкло не вераишь киса, к чему ну мой канил сой не вераешь кны. Кудмурт клюм он понавал, ныршети яз иностранный клюшом, кудза мон Своей, чем гнешно улыщко Удмуртка лысо, кетия за ней са Мамо ту и али, кунгоширы на улыса, кукея мунещтым яло като-шма удмурти-и-ш ту-шо-шекат луе В Португалий тро-ш яке а де амес Жить муке туловища основания. Оста, да, мы с окинемо отмиртконе, веращика, шеки дуга, аж сао. И тогда в Португалии на улице трос гине Роси, шеки Украина, шеки аминь, шаги аминь и муке малайш, уло, да, дас же то са нашла на пенале осы, ванени, куде и, и, и троса есо Пинал ясый. Португалки клесят гнедчатников, клесят, не лоббере. Соин, анай пинал И за мзевераноки я мне жаль пото Жаль потом пинал яс, ожи, тушь, жаль пото удмуртиш. Та же та же удмуртия и шугешечко пкенут шето зяешу са. Малым оно зяшусько, мало кешуно код куды из клумы куды не зними выращечко, но на лыбде, яке кодрия гне, сами лямо стуж зол узрымуте. А чем шариш выращко ноке? Мамо пащко улынула ищ туж десно шудо шудырва кыты осорчезы удмурт клыно зяшуны луеке. Мал кешуно, удмурт клетчат са, удмурта геносмд от мацкы са, ман культура языка звёк, что я к ней тут не Тогда удмурт. Я гитёс со основанием с того что не скупался в Алкатаджском, но мы по те котику с этим клоны мы уламы а культура за шведе. Я сберал Ариасейка, и жил в что возрождение Кульские, что с аудмурт гажаны, я с отношения с Али, кем он умертвлен верашчика, то чем у али дреж малки, что он кинет верашчика, то есть развел там в Португалии али дреж, что никто не умертвил за и шейтена жела саверано, сейну на любве до и али верашка не якое горячка, но не И али кем он тогда умрет в верашчика, ну то есть он, кем он при, напри, семья моленодик тот мой Армудогец кашномурт, что мало ты не налажаешь умурт, Он но со поймивал, та же у культуры, и мы и с отцом съезжаем в я что на и мы у меня от на один десятский шо са, у меня туж страл, что ты смотишь, я она от мутского я здоровый, крутой и от мутка лестал тек, что она и купе Мукеткла его салой, капчугие с в Португалии, мон в совактек, карталай шезем, Номер из ноги завал, кено Не просто в Португалию кого но, конечно, на монтаж ковал не кое-что не кое-что воланы, мало, конечно, И, как нет, есть лет, есть лет, огаже что воно ограждения, ограждения туш, капчи собирают не лоен. Там именно в ване, Мун богатый, распросы какие-нибудь, аж кот мурткло. Мун уж киско вами на спармис И уж киско, а за мёслен я разыма есть у него ж. Киско сдмурткло помещен. Отмурткло я рад, что с злен золдясто я рад, он злит уткло что я искала, что то наува ложь, что одно что то звал маленькое что оно, как и Португалия, что то не шо вала pena, ничего не сошлось, что это стоит того. Мон тужасчко, сложи кваншеса. Тожь батимтаус чко каналам В утмуртком видео съехал до и вылечь помешка